Всем здравствуйте, друзья. Христос воскресе, сегодня э, Пасха и э, готовили, готовила вчера, как все хозяйки, может и хозяева помогали вместе работали. Э, что мы наготовили, сейчас я вам покажу. Дима сегодня у нас уехал в Казань вместе с классом, не только класс, там три класса вроде поехали желающие. Отправила ему пиццу, воды. Ну и чуть, чуть на мелкие расходы денежки дали. Много не дали. Вот. Дети... У меня Динара с Дарины проснулись, Амина с Давидом спят. Ах, помолилась как? Ну я не знаю, бабушка молилась. Вот пример... Свечу включила. Вот она. Куличи сделала. 7 штучек вышло. Цифра 7. Моя любимая цифра. Яйца покрасили на луковой шелухе. натуральная, не очень так нравится. Не люблю с красителем яйца. Мне какие-то невкусные кажутся. Затем... Так. Ага. Сейчас, секунду. Секунду. более дети кушают раньше я красила разноцветно интересно было все да а сейчас вот а сейчас охота а, один цвет чисто на луковой шелуке я помню мама бабушка всегда говорили очень вкусно и не надо разноцветный красить так затем вот пицца вчера еще одну съели жарю сейчас творожные блинчики такие оладушки они очень вкусные мне очень нравится можно со сметанкой можно можно с метком конечно лучше сегодня с метком вот мед мед вот еще капустные пирожки и все и окружка будет чуть позже вот наш стол слава богу все свое все стряпано само своими руками состряпано Куличи сама делаю, затем яйца свои домашние, пиццу сделали. Ну, все сами, все своими руками, ничего не покупали. Слава Богу. Сейчас окрошку на окрошку поставил картошку. Сделаю, чтобы свеженький покушать, а не застоявший салат не люблю я. Так что, еще раз, друзья, Христос Воскресе. И желаю вам в будущем здоровья, в первую очередь здоровья, крепкого, крепкого, крепкого душевного равновесия на любви чтобы все в жизни у всех хорошо было мир во всем мире все а попозже еще может что-нибудь засниму ну вот, друзья мы пришли Вот на место Нельзя Даринки приставать. Пристала к Даринке и ходит это взять. Хороший, <соценно> <соценно> блин, нельзя. Даринка свиётся. Интересная, да, коза у нас? Буси, выпусти, выпусти. Выпустишь. Смотри, что пристала, ведь. Наглая вообще. Вон, ну, смотри, что творят. <соценно> по конфетке вам сейчас даст. По конфетке. Ой, иди к нам, не надо, не подходи. Иди гуляй, король Нарнии. Иди, иди, иди. иди. Нельзя, ребенок маленький. Сейчас еще нас курить хочет, зараза. Ну вот сыть будет собака. Надо, кстати, мои стопы. Скушал? Радуется Бяша. Короче, не досказала. Мы пришли ближе к трем. Сейчас подоим за одну. И Андрей говорит, пошли прогуляемся. Я говорю, пойдем. солнечно было сейчас что-то. А, вон пучи закрыли. Сейчас солнышко появится. Гдинке я звонила. Ну как, звоню периодически. Узнаю, что как. И в обед позвонила. Что, говорю, делаешь? Мам, говорит, на видео заснимал. Заснял, где мы ходили, говорит. Я говорю, фотографируйся. Он у нас не любит фотографироваться, на видео сниматься. Я говорю, память, как не так, последний год, ваш класс. Но не все, но все же... Что делаешь, говорю? Он говорит, кушаю пиццу. Я ему пиццу уже отправила. Что, говорю, все что ли там сидят, кушают свое? Нет, говорит, я только один. Что, все, посадил его? А вон на ветках сидит уже. Торщит. О, Манька-то вообще на ту сторону, на тот берег убежала. С козлятками. Козочка-то больно это. Игривая. Козлик-то не боится козла, да? Че? Кушают ветки, вон стоят. Манька, на том берегу. <с> Нет, говорит, головой мотает. Нет? Улезти хочет. Сейчас я в кеплицу зайду, посмотрю, как у меня там. Вот. Рога щешет, что ли? Яну я в И свое хозяйство ну короче это сейчас говорит еще кушать пойдем я говорю свое кушать надо все есть он любит пиццу особенно домашнюю да он все домашнее любит молодец я говорит ужас устал полдня прошло устал он Я говорю, еще полдня погуляйте ноги. <свист> Вон лук у меня зашел, видите, декоративный. <свист> Чеснок тоже зашел, который... Дедушка-то наш дал? Зашел, в привез, который... Как-то так. Ну, Виктория почти везде выжила. Где-то есть пустоты. Ну ничего страшного, мы посадим. У меня осенью я на этой стороне не пересаживала. Вот эти кустики. Они осенние. Я вот их пообрезаю и досажу туда. Вон еще декоративный лук у меня всходит. Там нарциссы, тюльпаны. Почки набрали. Жималась, Смородина. А, тепло здесь. Хорошо. Бог стоит. Ну что, ребятюшки мои. Так. Капустка взошла. Очень даже хорошо. Слава богу. Дынька только две. Парочку зашли. Ах, хватит. Это Мегатон. У меня все Мегатон. Это Валентина. Качаны. Валентины. Это у меня какой ворот на изобилии написано загар, ай это у меня колобок колобок зашел наоборот это у меня два сорка фиолетового базилика там лимонный здесь обычный вот я люблю вообще базилик мне он очень нравится это Клавдия Огурцы. полоска идет это идет мужичок с ноготок Это у нас зашел детки на ветке. Что-то не все взошло. Ладно, хоть так. Здесь подсолнечный однолетний. Такой красивый он будет. Огненно-красный. Мини-семечки. Видите, какие? Миниатюрный, короче. Так. А здесь что у нас? А здесь что-то черри ранди. Что-то... Вроде всходит, вроде не сходит. Не пойми. Так, бархатцы значит такие посеяла. Вы знаете, что я люблю бархатцы. Это в том году я собирала. Здесь у меня цветы, которые вроде были. И на балконе я их зимой забыла. Они все у меня всю зиму пролежали. Такие морозы были. Я ради прикола. Думаю, дай-ка посею. Что, взойдет, не взойдет. В итоге, смотрите, все взошло. Вот. Точно поляна. Так. Нет, это не дыма у меня. Это китайский огурец зашел. Ну, для куриц посадила, чтобы кушать. Ну и что то не пошла. Ну и ладно нет. 3 нет. А, а капуста Говорят, хорошая Не знаю. Так, что здесь посмотрим Ой-ой Астра Астра пошла Астра взошла Да у меня красный Это розовый Розовый что-то плохо взошел Вот здесь он это у нас а, сиренево-голубой здесь почти весь зашел. А сиренево голубой-белый. Это белый. Это у нас вот сиренево-белый. Там голубой. Которые взошли, которые не зашли. Ладно. Что взошло? Цветы и так много зашли. Так, Силь... Сильвия розовая очень хорошо взошло. Красное что-то нет. Ладно, не страшно. Цветов много. Так что, друзья, вы видите. Посмотрела. Все. Козы испугались, дети там орут. Да смотри, что рванули обратно домой. М -м -м. Ха -ха. Балаболки, Андрей. Балаболки. лесные это, смотри. А? Да. Вон цветы будут уже. Видишь? Надо будет земельку сюда накинуть. Здесь тоже цветы зашли. А вот морковь, да, у нас еще выкопать. А? Давай выкопаем. Нам надо как раз хоть плохо делать, хоть что. Давай. Хочу показать, у меня сукуленты все выжили. Вот, которые Таня дала, все выжило, И свои несколько штучек вот здесь, красивый цвет взяли. А? Люблю суккуленты, я вам потом дома покажу, как у меня, как они у меня стоят. Вот так мы и ходим. Вот так мы и ходим с Даринкой. Да, на ручках. Вчера опять дождь был. Дома сидели. Хотя бы надо вот лук декоративный. После праздников надо будет хоть лук посеять. Посадить хризантемы где выжили, где не выжили. Ну ладно, какие уж есть. Посмотрим. Еще все впереди, да, Даринка? Ты, наверное, чай пить хочешь? Пойдем, мама чай даст. Ну, Будешь Будешь? Девчонки там бегают во дворе, не захотели, с подружками, со своими, с подружкой. Мы не пойдем с вами. Все начал? Сейчас чай дам Даринке. Целый клад. Земля-то хорошая какая. Я пока паб пабуки э, вы, выкапывает, я тебя сейчас это, чайок тебе дам. Нормально, твердый, нет? Да, хорошо. тщательно, да. ага, ага. делать как раз надо будут посадить. Чуть -чуть. ерунда, я ощущу некоторые Не, хорошие, домой, Самое... вот большая отряснутая почему-то из-за этого такая. а ты Маньки? Да. Ага. надо тыку надо посадить а то это что -то у меня мало оставили дети разонули что ли хорошая вкусная тыква сейчас посажу надо на семена сразу посадить я свеклу хочу сделать вот такое длинное Видите, она отроски дает. Даже ее и поставим, посадим. Ну Есть такие морковки, которые надо будет прочистить. Но, в принципе, даже очень ничего. Они не... и на плов, и нам до нового этого хватит. Я и морозилку сейчас начищу. Закидаю. Что, Дарин? ям ням хочешь? Папа молоко сделал чаем, да? Который Даринка не любит молоко. Чистое молоко не пьет, Козе. Ай, бяшку кур. Бяшу ест. Yes. Я, короче, морковку со свеклой оставила. Андрей сейчас это воткну, там посажу на семена. Ой, вкусная морковка. Конечно, она как свежая же. Сочная. Что, А? А эти не могут? Она-то без зубы. Мне вот майскую крапиву надо собрать срочно, срочно, может, я Сейчас я нарву. Вот, смотрите, у нас пока майская, надо собрать. Мне сказали морозилку ложат. Она же все витамины там сейчас в этом его малыш? Ой, маленькая, чего? На руках хочет. На руках хотя да? Иди, иди ко мне. Сейчас соберу майскую крапиву. Чистотел. И насушу чистотел. Крапиву. Андрей, я майскую крапиву соберу. Там все витамины ведь там. Там она как раз мелкая, очень много ее, хорошо. Правда, перчатки у меня дома. Ладно, без перчаток. Витамины наберу себе. Есть в некоторых местах, Андрей, которая не взошла Виктория. Ну, как раз вот в прошлом году оставила, я ее посажу сюда. И все. Я тут не зашел. Ну, у некоторых там 5-6 мест. А это почти все есть. Ням-ням делает, да, Дарья? Ням-ням. Творожные блинчики очень вкусные, скажи. Кушает, разговаривает. А мне ням ням Ля-ля-ля-ля, кушай. Короче, пошла я крапиву собирать. Даренька нямкает там больно. Ням-ням, говорит. Я ее и морозилку сейчас положу, на В перчатках. Она полючая, правда. Но ничего. камеру хочу вам показать вот такие деревья вот не знаю что это растет мы с мамой раньше гадали гадали такие не нагадали бог его знает но очень красиво мне очень нравится смотрите может кто знает напишите коля интересное дерево красота так, крапивы еще набираю Друзья, вот сюда идут. Сейчас, май, сейчас майскую траву буду набирать которые можно Идем кушать и кушать, кушать, кушать. Сейчас мне говорят, может говорят, химию траву обработаем. Нет, говорю, как по закону, желудки пускай растет у нас везде, где все хочет, трава не трава, она должна расти. И никакой химией мы не будем пользоваться. Ни на картошку никуда. Тем более детишки маленькие. Итак, мы ну, на химии живем. Всю жизнь. Тут свой огород. Я знаю, что многие люди пользуются этой химией, что трава не росла, жуки не ели. Я говорю, если жуки едят, значит это полезно пища, ее можно кушать. А если не едят, значит и человеку нечего ее есть. Для такого мнения. Думайте, что я <смех> как рассуждаю, как я не знаю, как старенькая бабка. Или что? Ну... имя. Благородитель к нашему. вообще не должно. Андрей выжил. Пирожки принесла в Она не вверх. Она так в Даренке. Я так песенку сорвала. Она видит песенку. Я и капусту, и помидоры, химии, и картошку. Химии не, не, не обрагаты. Малина, приживай, слава богу. Надо штакидники. Штакидники поставить. Мяч вот, мородина. Сейчас отнесу эти листочки. О, а нет. Я думала, Васька идет. Нет. Это маленький котенок прибежал. А? Пить-то не взяла. Пить-то? Даринки же ты не взял как не взяла. Да. А? да. На, кислинку кушай. Будешь? На, папа покормит я там пока пору. Она любит кислинку-то. Ой, яичко папа тебе начистил, да? да я Ешь. Ой, козы-то бегают, да, как сумасшедшие. Оля, Пяшка за ними, да, не может. Надо привязывать надо. Надо. Она бегает везде, он как лошадина. Деревья, деревья, Что, на деревьях, дерево сломала. она вот на огород залезет, сюда поухавает. Да, она Здесь. может. А рыть, нет, нет проблем. Ой, она очень хитрая эта коза. Ее надо привязывать по-любому. А козочку-то не будем. Рядом с матерью пускай бегает. Соседи там гости приехали что-то. С Москвы. Грязываю ее, набираю, чистенькую набираю. Отряхиваю от всего. Я не буду ее промывать. Вот, что набрало, смотрите. Смотри, Давид. Рубу Фильнишна дала, жевательные конфеты. Подожди, Герцузаляйте сейчас детям отдам. Мы домой шли. Надо? Бери. Две штучки бери. Вот он Живательные лавиз, конфеты с вкладышами клубника. Тебе надо? Сейчас там-то там, там? Жвачки жвачки. Жвачки были. А, беда. -а -а -а. Получила свое, да? И что сразу плакать? Волоски длинные стоят. Так не кушают. Надо это чистить. Дай. На. Много там. Это папе дадим. Пускай он положит. Да, Андрей, что уже? А это сейчас я тебе дам, ладно? Дай мама тебе откроют. Он все-таки заправляется на маршрутник. Маршрут для... Ему дают, говорит, там. Ты не глотай, только жуй, ладно? Твердая конфетка. Вот, жуй, как жвачку. Сильные волосики сдают у нас, да? Сейчас мама пойдет монтировать видео. Все, всем пока-пока. И сегодня выставим видео.